Как, конечно, братья это воспринимают как наваждение некое. Вот это серебро опять, которое находится в мешках и чаша и неамина, То есть, они бы могли сказать, ответить на эту ситуацию словами Ио, Что чего страшилась душа моя, то и приключилась. Чего ужасалось, ужасался я, то и произошло. Вот. То есть, они же упрашивают отца. Дать Вениамину. И сначала Рувим сказал, убьешь моего ребенка. Значит, потом Иуда сказал, я буду всю, всю жизнь отвечать, если что-то случится. Первый раз отец не дает. Второй дается с такой скорбью. Второй раз. И вот все вроде бы. И тут еще контраст такой, да, они тут на, на перу. Кстати, вот говорит, пять частей вот эти, которые Вениамину Иосиф посылает. А толкователи говорят, что это тоже один из этапов проверки братьев, как они будут реагировать. То есть, вот ну, всем по одной части, а ему пять. С одной стороны, это э, искреннее желание да, любви, вот такое действие любви. А с другой стороны, он смотрит и на братьев. Он изучает ситуацию, не грозит ли, исправились ли они. Может быть, следующая жертва их виниамин. Но здесь, видимо, он этого ничего не находит. И дальнейшие обстоятельства показывают, что они, в общем-то, искренне и вполне породственно относятся и к отцу, и к Вениамину. И раскаиваются вот в том действии, которое они совершили, продав Иосифа. Но такой план у Иосифа, видите, достаточно изощренный, изысканный вкладывает серебро и вкладывает чашу. Тут можно тоже параллели такие сделать с Новым Заветом, поскольку мы вокруг одних и тех же тем, так сказать, крутимся, там хлеб, хлеб небесный, Христос, братья, тут снопы кланяются Иосифову снопу, то есть хлебы братьев хлебу Иосифа, который про образ Христа, который есть хлеб небесный, тут чаша. Чаша тоже образ евхаристический. С одной стороны, это образ Евхаристии, образ крови, которую они хотели пролить. да, и э, Иосифа, Иосифа крови, но не пролили, а отдали. Ну, тем не менее, они уверены, что он погиб. И образ крови Христовой. И еще эта чаша, можно параллель такой провести с чашей гефсиманского малей Господь говорит, пронеси мимо чашу си. Эта чаша. Почему чаша? Потому что, ну, мы уже говорили об этом, но вспомним, что когда в древнем обществе приговаривали к смертной казни, была, один из вариантов смертной казни это отравление ядом. То есть, человек, приговоренный к смертной казни, выпивал чашу с ядом. Ну, Бывало часто это цикута, такое растение ядовитое. Вот, в частности, так известный случай, так отравили Сократа. Его приговорили, значит, там он находился в темнице с учениками, правда, пришел этот палач с этой чашечкой и говорит, вот выпей. Братья Сократ выпивает, палач стоит рядом и говорит: ну вот сейчас, значит, они имеют пальцы, потом ноги, живот, а когда дойдет до сердца, все тогда настанет конец. Вот он над Сократом рассказывает это. Ученики все плачут, а Сократ, кстати говоря, очень такой вполне духа спокойствие сохраняет. Вот такой случай тоже. И чашу можно когда Господь говорит можете ли пить чашу, да, которую буду я пить видите, это столько параллели, и конечно всего нам не объять, как мы говорили уже, но тем не менее вот они так просматриваются сквозь этот текст тут даже у святых отцов там есть утром расцвело, там вот это все толкуется, что апостол Павел был в отме, потом расцвело но мы так уже далеко не заходим, потому что совсем уже запутаемся и вот они не доходят не то, что до земли Хананской. Недалеко отходят от дома Иосифа. И управляющий его, распорядитель делами догоняет и исполняет его указания. И говорит, что вот вы заплатили злом за добро и украли еще и серебряную чашу. И тут, конечно, такие соблазнительные есть слова... Не та ли это, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней, худо этого и сделали. Но у некоторых святых отцов так и написано. У Ефрема сильно написано. Да, он гадал по, ней, по этой чаше. Вот. Некоторые говорят, что тут достаточно сложный текст. Что, что Говорится, что вот другой человек не гадал бы ли по ней. Вот там, другой человек. Другой его уровня человек не гадал бы ли по ней. Вот, то есть, не говорится, что я волхую, да, не что он Иосиф волхует. А что другой бы волхвовал на этой чаше в его положении. Святитель Филарет говорит, что здесь можно перевести не гадает по ней, там это вот термин переводится по-разному, что, а, что он угадает. Вот, не та ли это, из которой пьет господин мой, и он угадает о ней, худо вы это сделали. То есть, он а, напоминает, что они могли убедиться в прозорливости Иосифа, что он ну, угадывает их возраст, да, их а, старшинство усаживает, и что вот... А, вы взяли эту чашу, из которой он пьет, и, конечно, он догадается, что вы это сделали. Но я думаю, это может быть ближе, потому что а, вообще подозревать Иосифа в гадании там ну, не стоит. Хотя он жил в Египте, но мы видим, он сохранял верность Богу и сохранял настолько, что Господь ему открывается в видениях и в объяснении видений, и ему прибегать к каким-то гаданиям ну, как-то неприлично все-таки, правильно? то когда Господь тебя открывает, а ты будешь начинаешь там выражить что-то гадать. Вот. Поэтому у нас есть возможность таким образом толковать эти слова. Нет, а вот это святым. Все... Ну, говори, говори, что. я не в как могу мыслить прийти к святым ансамблям. Вот как бы следует другую версию выбегать, что он гадал, как бы сказать. Конечно, как можно святым ансамблом так знать. Ну, знаете что, вот э, вообще э, священная история, она такая парадоксальная действительно. И когда написано, вот, вот этот термин, который может обозначать гадание, да, ну вот, допустим, э, в истории еврейского народа э, там были такие Умим, Урим и Тумим. Урим тумим. Это не знают, что такое. Но когда вот не только первосвященники, даже цари говорили принесите мне Урим и Тумим. Они вопрошали, и им Господь отвечал через это. Но это очень похоже на какое-то вот гадание. Понимаете? Или там те же апостолы жребий бросают. Да? Тоже бросание жребия. Это тоже один из вариантов каких-то языческих каких традиций. Может быть. Но они с молитвой к Богу... Вот, Обращаться. Вообще было такое гадание по чаше у египтян, и это называлось киликомантия или гидромантия, когда наливали в чашу воды, воды и, значит, серебряную, и по, может быть, и золотую там, какую-то такую непростую, и по отблескам, по лучам там, по каким-то вот узорам на поверхности они гадали. Вот. Или бросали золотые туда вещи, драгоценные вещи, камни какие-то. И тоже по всяким лучам, по цвету они гадали. Вот. Но вот я говорю, что есть такое толкование. Но есть вот толкование вполне, которое укладывается в нашу такую церковную традицию. Ну, братья, как мы видим, конечно, оскорбляются. Не просто недоумеют. Они возмущены. Как это так, да? И ты нас подозреваешь? Мы такого благодетеля обманем и какую-то чашу возьмем? Если мы посмотри, вот они говорят, серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли. И они отдали нет, они отдали. Почему? Они отдали. В раз мы читали. Они сразу же, к управляющему, когда пришли, к этому к распорядителю, он говорит: вот и это серебро, которое мы привезли, все, все, они отдают сразу же. И привезли еще серебро дополнительное. Вот. И как мы можем украсть? Ну, то есть, вот даже если мы по-человечески представим ситуацию, да. Они пьют, едят, Иосиф тут благоволит, им благоволит, расспрашивает об отцеях как жив ли отец, ваш старец, значит, это вениамин вообще пять частей. Ну, то есть это в восточных, понимаете, традициях это все полное благоволение, полная радость. Они расслабленные, идут с хлебом, с вениамином, все благополучно. И тут говорят, зачем чашу? Ну, как вы такая, знаете недоразумение какое-то, да? какую-то чашу. Вы взяли чашу, зачем же нехорошо вы поступили? Да какую чашу, да все, все, все умрет, у кого чаша, среди нас нет такого, конечно, все мы рабы будем, этот, этот умрет, все, обыскивай. То есть они даже не помнят, что вот серебро их в прошлый раз, это тоже таинственным образом оказалось в мешках. И этот распорядитель говорит, они говорят, Значит, тому смерть, у кого найдется, а мы будем рабами. То есть, по максимуму. Хотя таких наказаний не было ни в одном обществе. Даже в древнем, чтобы там всех там за проступок одного всех казнить или в рабство обратить. Но они уверены в своей правоте и, в общем-то, и в благожелательстве Иосифа, получается, они вот так вот ну, говорят. И управляющему точкой этого надо, но он, конечно, не все принимает, Он говорит, хорошо, пусть будет так, как вы.. Кто, У кого найдется, тот будет рабом. Никто не умрет. Ничего страшного. А вы будете не виноваты. И вот они спускают каждый мешок. И э, нашлась чаша в мешке Вениамин. Вот такой это, кстати. Немая сцена, чтобы, как говорится, да. Вот, при том, что еще и. Серебро Тоже нашлось Но это будет тут позже сказано Вот, Ну давайте дальше продолжим Глава 44 Стихи С 13 по 17 И разодрали они одежды свои И возложив каждый на осла Своего ношу Возвратились в город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 Вот мы, рабы, господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы пойдите с миром к отцу вашему. Угу, спасибо. Вот, в общем-то, Иосиф их доводит до такого состояния можно сказать отчаяния своего рода, да? Они раздирают одежду. Это в древних обществах был признаком такого сугубого траура. Но раздирали это нет, одежду, нет, раздирали они вот так вот от воротника, вот так вот, раздирали одежду и ходили вот в таких разорванных одеждах, посыпали голову пеплом. Это был вот когда-то одевались во вретище было. Вот это признаки такого. Скорби обычно по умершим. По умершим так плакали, скорбели. Ну вот они вот как умершим. А первосвященнику запрещалось, священникам запрещалось разрывать одежду свою. Даже прикасаться к покойнику. Даже не могли прощаться с покойниками. То есть там были вот, ну вот уже по закону Моисееву, пока его нет. Но тем не менее мы видим какие-то элементы вот привычных действий, они существуют. И, кстати говоря, толкователи вспоминают, что Иосиф... Иаков, когда услышал о пропаже Иосифа, он разорвал одежды свои, говорят, вот это совершилось с ними и произошло. Вот как бы в отместку, в компенсацию о той одежде, разорванной. Во-первых, там была разорвана одежда Иосифа, которую они кровью да, да, еще. измазали. И Иаков сам разорвал одежду. И вот такое соответствующее покаяние. То есть они. Испытали состояние близкое к тому, который испытал Иаков. И э, каждый, значит, ношу свою возвращает на осла, возвращается в дом Иосифа, который еще оставался там. Иосиф он говорит: вот здесь, опять же, этот термин э, употреблен. Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? То есть вот это гадание, угадание, они. и на еврейском языке, они близки по смыслу, и Иосиф здесь говорит не о том, что угадает, а о том, что они имели возможность убедиться в его прозорливости, некой способности узнавать, да, суть явлений и событий. И что, ну неужели вы думали, что я не угадаю, хотя мы видим, что никто тут ничего не делал, поэтому они не могли даже предположить. И интересна реакция Иуда. Иуда, конечно, говорит от лица всех братьев, у всех похожее настроение явно, но поскольку он сам поручился, он дал отцу обещание, что вот если что-то случится с Иниамином, то я буду всю жизнь виноват пред тобой, что на мне вина. Хотя какое в этом утешение Якова, в общем, не очень понятно. Но, по крайней мере, он берет на себя ответственность, что он сугубо будет отвечать, сугубо будет смотреть об этом. И вот это и происходит. Вдруг... Он, почему э, они говорят, что мы все будем рабами, нам уже некуда идти, мы не пойдем к отцу убивать отца, мы не сможем смотреть на его, как он умрет по нашей вине, погибнет. Вот. И э, тут и... Иуда отвечает вместо всех. И причем вот все толкователи замечают, что он не пытается оправдаться. Он не говорят, что мы не виноваты. В этот раз мы не виноваты, мы не брали серебра, мы не брали чашу. Потому что они явно воспринимают это как Десницу Божию. И вот эти слова чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот в устах Иуды это не признание того, что они украли там что-то, что Вениамин взял чашу или кто-то из них серебро. А в том, что вот то событие вот это вот продажа Иосифа, обман отца они как раз вот наказываются Богом. То есть они совершенно правильно определяют вот эту вот ситуацию, что это вот некое попущение. Наказание Божье за вот за то, за то преступление, которое они соделали. И поэтому говорит, мы все рабы. Куда нам деваться? Нет, все мы рабы. Мы никуда не пойдем. А нет. Нет, я этого не сделаю. Вот в тех руках нашлась чаша. Будет не рабом. А вы пойдите с миром к отцу вашему. и ага, сейчас читаем дальше. Речь защитная, речь Иуды. Ну, тут, наверное, придется до конца нам уже читать. Глава 44, стихи с 18 по 34. И подошел Иуда к нему и сказал, «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господину моего, и не прогневайся нарабатывай его, ибо ты тоже, что фараон».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 Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо.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 вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не, вид... не видал его доныне. Если из сего возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью в Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои, седино раба твоего отца нашего с печалью вогруг. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. И так пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. И вот как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Спасибо. И вот мы видим, что Иуда очень решительно реагирует. И его можно понять, поскольку ему э, ничего не остается делать. И ему возвращаться к, к отцу он не решится без Вениамина. И он пытается, он выбирает самый верный способ, даже если представить, что это не Иосиф, брат их, а действительно правитель, то он взывает, собственно говоря, к чувствам, к сердцу и Правда, не, некоторым образом даже он мягко, в мягкой форме обвиняет самого Иосифа второго по фараоне, потому, потому что он говорит, но ты же нас заставил привести, мы же говорили тебе, что вот это единственный, это сын старости, это любимец его, понимаете? душа его связана с душой вот этого сына, что он умрет без него, и ты сказал, ну, нам не взглянуть на него, не взглянуть, причем там такой глагол употребленный который выражает благосклонный взгляд взглянуть благосклон и ты взглянул кормил его в пять раз больше вот и всех нас ублажил и вот теперь мы не можем просто и вот это если так закончится просто лучше нам не показываться на глаза отсутствуем вот. Ну и дальше, если по стихам, он вспоминает, как, как это происходило, да, что говорил Иосиф, что отвечали они, братья, и описывает, что вот эту ситуацию, отец у них престарелый, они сказали, что отец престарелый, у него младший сын, сын старости, которого брат умер. Он тут говорит несколько, конечно... Не точно, скажем так, да? которого брат умер, с одной стороны не точно, а с другой стороны, видно, они были уверены, что он умер, потому что рабство в Египте это не, не сахар. И там, конечно, рабы умирали очень легко и быстро, и какой-то раб евреянин, его никто бы не стал по их понятиям как-то беречь, если бы, как в случае с Осифом, с ним не был Бог, да, и он быстро погиб, они в этом уверены. Вот. И не раскрывает, конечно, все вот эти тонкости, но, э, тем не менее, вот описывает ситуацию, что ты сказал, что я взглянуть, приведите взглянуть. И несмотря на то, что вот они настаивали, что он не может оставить отца, э, вот он им поставил ультиматум. Не будет ли не все, не приходите. То есть он э, поставил. Их перед выбором, ну, в безвыходное положение, собственно говоря, потому что хлеба нет, еды нет, им умирать всем от голода или подвергнуть риску э, виниамина, собственно говоря, потому что самый там вопрос стоял, стоял о виниамине. Э, и вот э, они рассказывают, как они с отцом беседовали. Действительно, отец сначала не пускает, говорит, нет, уже это, и пусть и. И Осифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Да нет, я вам не дам. Но потом э, вот рассказываю, что жена моя родила мне двух сынов. Вот Ольга в прошлый раз тут немного возмущалась, что вот таким отношением он мог обижать э, других сыновей. Но вот так вот он относился, мы уже говорили, что вот, э, собственно, он жениться хотел на Рахиле. Никому ему не надо было. Ни Ильи, ни служанок. Он любил Рахиль. Э, Значит, жениться хотел на ней. И ее так и воспринимал всю жизнь. Вот она его... Ну, там же и на Востоке любимая. есть любимая жена, да? А, как там? А апа, по Апана. Или Амма. Амма это вообще... Это, отче. А, Апа любимая жена. Вот, господин назва, назначил меня любимой жены. Вот да. она была и в его глазах. Вот законная да. жена, а остальные вот как уже... Вот, как бы. Как это в советское время-то было? В нагрузку. Да? В нагрузку. Ну так и получилось, Лаван дал. Ну, да. В нагрузку. Это, ну, у нас не принято. Куда ее дену? Ее уже никто не возьмет. А вот ты забирай. Вот. И вот так он и воспринимает. И э, Иаков описывает, что он пошел от меня. Я сказал, верно, он растерзан. То есть, уже здесь предположительно. Он говорит, он умер. А здесь предположительно. Верно, он растерзан. То есть, он не хочет усугублять положение братьев перед Иосифом, рассказывая их недостойность, недостойное поведение на самом деле, хотя явно, что они раскаиваются. Вот. И сам Яков говорит, что вы сведете синину мою с горестью в гроб. И Иуда говорит, что и вот если я приду... И не будет отрока с душой, о которой связана душа его. Он увидев, что нет отрока, умрет. Вот такая любовь. Вот, та, вот такая привязанность. Ну, Яков, он и Рахиль любил так, э, так что, сказано, и показались ему эти семь лет, как семь дней, по-моему, там как-то, когда он работал за Рахиль. Вот такая любовь, что он не замечал ничего ради любовь. Также он любил и так Также он любил вот миниамина э, И так он был привязан, что вот э, э, просто бы не выжил. Иуда знает, и все братья это знают прекрасно, потому что они видели, если после Иосифа с ним такое было, он все время был там в лосинице, все время плакал, рыдал, сколько лет прошло, а он для него, это было вот событие всей жизни, там, формирующее его состояние, которое не проходит. Да? И они понимают, что гнев не будет, ну все, конец тогда уже. И он говорит, а я взялся отвечать. И если не приведу его к тебе и не поставлю перед тобой, то останусь виновным во все дни жизни моей. И таким образом он говорит того Иосиф, что ну и ты, Ты будешь виновен в смерти нашего отца. Вот так вот. То есть Иуда очень мудро речь строит. Но понятно, что эта мудрость у него от сердца идет, от искренности. И когда вот искренняя речь такая, она и... Имеет, конечно, действие. И он предлагает, что вот пусть я останусь вместо отрока, он готов на все. Он явно, что он готов был и умереть, я думаю, если бы вопрос стал о том, что ему умереть или Вениамина не вернуться просто к отцу, он бы, наверное, выбрал и смерть. И потому что, как я пойду к отцу, моему, mm -hmm. когда отрока не будет со мной, я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Ну и это уже финальная точка вот в этих испытаниях, поскольку все это показало Иосифу, что братья, братья вполне по-доброму относятся и к отцу, и к Вениамину, и что, видимо, они раскаиваются и в преступлении в отношении к Иосифу. Причем он. Можно сказать, что в какой-то степени он моделирует ситуацию подобной той, которая произошла, вот, когда они продали Осиф. Потому что там любимый сын и отец, и здесь любимый сын и отец, и вот он, они, он смотрит, как они реагируют. Они смотрят, как они относятся. То есть, если бы они относились как же к Осиву, хотели бы избавиться от Вениамина, да, они сказали. Да ладно, забирай, ты подумаешь, там все равно, что с отцом там, с этим неамином, эти все это, это не нашего, так сказать, родости, это, ну, это, они тоже могли ведь ревновать, да? Даже вот среди нас находятся люди, которые не, не могут, ну, смириться с этим, Даже как это так он выделяет, а когда это твой брат там, единокровный, когда ему там, Лучшие куски, тому лучшая одежда, этому вся любовь там большая часть. Они могли к нему въедеть. Естественно, он не случайно, ведь он обеспокоился. Это вполне могло быть. Вот. И он практически вот моделирует похожую ситуацию. Что вот Вениамина теряет Иаков. И как относятся братья? Несколько по-другому, но все равно. И когда он видит, что они готовы умереть за него. Что они не хотят ничего, а в рабство идти, на казнь он э, понимает, что ситуация такая благополучная, что можно открыться и все, уже после этого не мучит. Но, э, видите, ситуация, она такая дошла уже на крайней степени. И, кстати говоря, можно, опять же, нравственное такое заключение, нравственный вывод из этого сделать, что когда мы совершаем преступление, когда мы грешим, то Господь попускает нам э, справиться с плодами, со следствиями вот этого преступления наших грехов через скорбь, через э, вот это вот как он как бы нашу душу до дна вычищает. Мы должны э, какой-то кризис пережить, какой-то катарсис через кризис. Но ну, это уже по-гречески, да, начал говорить. Очищение, ну кризис это суд, да, ну перелом, очищение через перелом. То есть э, не бывает в христианской жизни такой вот как йоги говорят, ты будешь светиться, опять же, возвращаясь, да, там, э, чакры откроются, там эти небесные эти энергии как бы забьют тебе, каналы все прочистится, ты будешь почти бессмертным, умным, мудрым, все будет легко, ты будешь перемещаться, ну, тут немножко просто попастись там, пососредоточься по и все. А в христианстве не так. В христианстве все, ну, как вы уже раз говорили, а это не с вами, это, это с курсами, да, об исповеди, да? что владыка Патилима говорит, что когда об исповеди, что вот мы часто грехи какие-то, вот, ну одни и те же, да? Вот, говорим, говорим, а он говорит, а потом бывает, что вот когда перелом и, и этот грех побеждается, несмотря на то, что мы там исповедали много, да? А вот все-таки часто это бывает через какие-то еще события, через какие-то вот перенесенные скорби, вот это... Вот этот пример нам и иллюстрирует, можно сказать, даже и жизнь души христианской, жизнь души христианской, что мы побеждаем грехи через покаяние соответствующее нашему э, преступлению, нарушению заповеди. Преподобный Марк подвижник говорил, что если кто-то скажет, вот жестоко прижигание, там был такой способ при прижигание ран, такой. Не знаю, сейчас есть медицина такой или каким-нибудь каленым железом там брастил. Да, ну, да. а, ну это все по наркозам, все. А раньше до наркоза не да? А тогда просто раскаливали железо или сталь какую-то. Вот, и, и к раночке так горелым пахло пахло. Вот. И он говорит, что-то скажет, жестоко прижигание. Но он отвечал сам же преподобный Марк. Но глубокая болезнь, глубокая рана, серьезная рана, то есть вот исцеление, оно предполагает вот некое скорбь, чтобы исцелить нашу рану. Ну давайте на этом закончим сегодня, уже в следующий раз, я надеюсь, побольше мы э -э, пройдем. Если я приду к твоему отцу он... Не будет с нами обрака, душой Ну, тут, собственно говоря, я вот не, не нашел такого объяснения какого-то, знаете, там, непосредственно. То есть говорят, что это образное выражение, это говорит о любви. То есть, ну как вот, привязался, привязалась душа его к, к душе ее, да, привязалась душа его к ней. То есть вот э, психологически мы привязываемся друг к другу, человек к человеку, а любовь привязывает человека надежнее любой э, веревки, там, лю, любых цепей. И вот здесь просто пока, показывается этой фразой, что Иуда показывает, что Иаков настолько прилеплен, настолько связан с вениамином, что вот смерть, э, исчезновение вениамина будет смертью Иакова. Вот, собственно говоря, такие толкования. Такая сила любви, такая сила привязанности. А не Рахиль то давно, не она же... Вот, в природах да, природа умерла. Поэтому тут ему как минимум 20 лет виниамин, что вот и ракетки нет. Ну все, спасибо, господи, я думаю, что мы можем еще что-то обсудить за каким-то чаепитиным, да? Ивенций, нет? чаю нет, думаю. Да? Ну я предлагаю... Пасху проводить еще Чаепитие